Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белый, и сегодня мы будем изучать плату Gigabyte Aorus Master на обновленном в кавычках чипсете X570S, где S означает silent, то бишь бесшумный. Вообще я лично раньше думал, что X570S это действительно какой-то обновленный вариант чипсета X570, в котором AMD наконец-таки поправила проблему с тепловыделением. Но нет, согласно самим же AMD, они в нем ничего не дорабатывали и ничего не меняли. Просто большинство вендоров плат решили спустя два года обновить эти самые платы и убрать из них бесячий вентилятор на зоне охлаждения чипсета, заменив его обычным радиатором, дабы сделать платы на X570 более конкурентоспособными в сравнении с B550. Но если вы думаете, что только радиатором на чипсете новый мастер отличается от старого, то смею вас обрадовать, это не так. Отличий тут масса, так что давайте, собственно, смотреть. И начнем пожалуй, с системы питания и охлаждения. Питание тут базируется на 16-канальном контроллере XDP-E132G5C от компании Infineon. Собственно, том же, что было у старого мастера. Однако, если раньше он работал в режиме 12 плюс 2 и давал 12 прямых фаз питания на процессор и 2 на System чип, Chip, то бишь на прочие нужды... Ну теперь он работает в режиме 14 плюс 2, то есть число фаз питания было увеличено, что должно положительным образом сказаться на гашении пульсации напряжения. Изменениям подверглись и вместо старых hr 3556 на 50 А были установлены новые cda 21472 на 70 А каждый. По сути своей, если кто-то не знает, то такое же питание уже встречалось у гигабайтовских плат, только вот ставили его на более дорогую плату X570 Extreme, так что изменения в плане питания тут только позитивные. Ну а на подсистему питания оперативной памяти производитель установил в мастере 4 MOSFET 4C10N по 2 для верхнего и нижнего плеча, которые управляются контроллером RT8120D от компании RichTech. Что касается радиаторов, то тут так же, как и на предыдущем мастере, стоят два вот таких вот оребренных радиатора на базе медной тепловой трубки. Ну и сзади у нас находится металлический кожух, который не только придает платье жесткости, но и также отводит тепло от зоны питания через термопрокладки. Ну и эффективности всех этих вещей я расскажу вам чуть позже, когда мы перейдем к тестам. Но ну а пока давайте изучать плату детальней. Итак, у нас тут есть 4 М2 разъема, причем все они прикрыты радиаторами. У верхнего радиатор отдельный, а у трех других совмещенный, что, как по мне, не очень-то удобно. Зато, как вы можете видеть, радиаторы тут двухсторонние, то есть отдача тепла идет как снизу, так и сверху М2 накопителя, что в целом хорошо. Причем верхний радиатор больше по размерам, чем все остальные, и он имеет ребристую структуру, так что эффективность у него тоже должна быть выше. 72 2 тут имеют, конечно же, поддержку PCI Express 4.0, правда работать все это дело будет только с процессорами Zen 3, собственно, как и у всех. Ну и стоит отметить, что один из M2 разъемов делит линии питания с двумя SATA разъемами из шести имеющихся, так что работать будет либо одно, либо другое. Однако даже четырех SATA и 4 M2 вам будет более чем достаточно для организации, скажем, RAID 10 массива. Помимо 4М2 и 6 SATA, на плате также есть все нужные колодки USB для подключения передней панели корпуса, включая колодку для подключения USB Type-C. Целых 10, 10, Карл, разъемов под вентиляторы, 5 разъемов под подсветку, 2 адресных, 2 обычных и 1 для подключения подсветки кулера. Также на плате расположена колодка для подключения плат Thunderbolt. Не путайтесь с полноценными разъемами Thunderbolt, это разные вещи, тут таких разъемов нет нету. Ну и также есть экранчик посткодов плюс кнопки на теле платы, а именно кнопка включения и кнопка функционал которой можно задать самостоятельно, она может включать или отключать подсветку, перезагружать ПК, включать безопасный режим биоса или же заходить напрямую в биос, что в принципе очень удобно. Правда на данной плате, которую многие будут брать под разгон, почему-то убрали функцию двойного биоса, что меня на самом деле очень сильно огорчило, у предыдущего Мастера двойной BIOS все-таки присутствовал. Что касается задней панели платы, то тут мы видим кнопки для сброса биоса и обновления биоса без процессора, Wi-Fi антенны, 4 USB 2.0, 7 обычных USB 3.2, и также USB Type-C Gen 2X2 с повышенными скоростями. 2,5 гигабитную сетевую и, конечно же, звуковые разъемы. Звук тут стоит LC 1220, хотя могли бы поставить более современные LC40. 4080 или 4082 вот как то так ну собственно и все что можно рассказать о внешнем виде данной платы и давайте переходить непосредственно к тестам. Тестировать плату мы будем с новым процессором 5700G и первым делом я конечно же проверил разгон памяти используя модули Crucial Ballist X Max на 4000 МГц и тут на самом деле все было очень даже неплохо. Как возможно знаете разгон памяти на Ryzen сильно привязан к шине Infinity Fabric, раньше на процессорах Zen2 шина была ограничена на максимум 1900 мегагерцами и дабы добиться максимальной производительности в работе оперативной памяти нужно было чтобы реальная частота памяти была аналогичной то есть 1900 если вы смотрели мои лекции по оперативной памяти, то знаете, что реальная частота памяти – это ровно половина от эффективной, то есть от той, которую мы привыкли видеть на коробке, то есть в нашем примере речь идет о памяти на 3800 МГц. Этот высокопроизводительный режим назывался режимом 1 к 1, но при дальнейшем разгоне и переключении в режим 2 к 1, когда частота шины занижалась два раза, существенно возрастала задержка. Была же AMD вот такая вот инфографика. На процессорах Zen 3 Vermeer можно было гнать шину до плюс-минус 2000 МГц, и частота памяти в 4000 МГц в режиме 1 к 1 стала вполне достижимой. Новые же процессоры типа 5700G дают выставлять частоту Infinity Fabric куда выше, чем его предшественники, вплоть до 2300 МГц, а на удачных платах и удачных процессорах и того выше. Рекорд пока что 2500 на воздухе и 2800 на жидкомазон. Доте. На мастере шина гналась до 2267 МГц, то есть в режиме 1 к 1 удалось достичь частоты в 4533 МГц, но поигравшись с таймингами удалось получить очень даже красивые задержки прямо на уровне некоторых интулов. В общем разгон не рекордный конечно, но как по мне вполне адекватный. Дальше 4500 МГц память тоже гналась, но что удивительно не в режиме 1 к 2, а в так называемом асинхронном режиме, то есть шина оставалась на 2267, а частоту удалось увеличить вплоть до 4800 МГц. Напомню вам, что недавно мы тестировали этот же комплект памяти на SROG Z590 и там к сожалению выше 4400 МГц с новым интеллским контроллером памяти прыгнуть не удалось так что 4800 это тоже очень даже неплохо и говорить что мастер хреново гонит память я на самом деле не могу по биосу в плане разгона памяти также никаких нареканий у меня нету. Единственное, что как я и сказал свыше 4533 МГц включается синхронный режим вместо режима 2 к 1. По разгону процессора также результаты неплохие, гнал я его на воздухе на моей Noctua D15 и в разгоне через Precision Boost Overdrive с небольшой настройкой Curve удалось добиться частоты в 4800 МГц при бусте одного ядра и 2400 при нагрузке на все ядра разом, но в классическом фиксированном разгоне 4500 МГц по всем ядрам с напряжением порядка 1,4 В. Температура процессора при этом составила 85 градусов, при комнатной температуре порядка 23 к сожалению добиться 4600 То бишь максимальной частоты Турбобуста одного ядра Для всех ядер разом С прохождением теста Line X Оказалось просто невозможным И да что касается температур зоны питания То они с 5700G в разгоне После 35 минут теста Line X Просто идеальные Всего порядка 40 градусов Снимки с термокамеры Вы сейчас видите у себя на экране И заметьте что я снял задний кожух С платы то есть с ним температуры должны быть еще лучше. Чипсет кстати, на удивление также оказался холодным, температуру выше 45 градусов, во всех тестах я на нем в принципе не видел. Возможно они будут, если создать какой-то рейд массив и дать какую-то серьезную нагрузку, но в обычных задачах все будет просто идеально. По биосу в плане разгона процессора есть определенные претензии к уровням LLC, не все из которых отображаются на графике и также к отсутствию управления частотой контроллера питания, она то появляется, то исчезает от плат к плате и по какому принципу гигабайт ее оставляет или убирает мне на самом деле непонятно. Сколько будет стоить Aorus Master в России пока что непонятно, но ориентировочно цена его будет в районе 30-35 тысяч, примерно как у предыдущей модели. Однако самый ключевой вопрос, как по мне, кому эта плата нужна? Лично я не считаю ее прям оверклокерским вариантом, ибо несмотря на лучшие в сегменте питания, фишек упрощающих жизнь разгонщика, тут на самом деле крайне мало. Нет даже двойного биоса, не говоря уже о тех фишках, которые мы видели, ну скажем даже на ихнем Z590 Auro Stachion. Наверное, самое ближайшее назначение данной платы ⁇ это топовый рабочий ПК под процессоры 5900-5950X в разгоне, под установку различных плат расширения и нескольких М2 накопителей, возможно, даже в рейд-массиве. Лично мне такой вариант видится самым реальным, хоть и на самом деле нечасто встречающимся. Вот как-то так, друзья. Ссылки на эту плату, также на другие платы под m 4 то есть под райзены, которые я могу вам посоветовать, будут, конечно же, в описании. Большинство ссылок я даю на Ситилинк, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины. Там есть доставка товаров и порой проходят разные интересные скидки и акции, которые позволяют урвать некоторые товары по довольно лакомой цене. Ну и также я надеюсь, вы понимаете, что Стилинг это магазин не только материнских плат, ассортимент там довольно широкий, и на самом деле каждый сможет найти там что-то по своей душе. Так что переходите, если что-то понравится, то смело приобретайте. Ну а с вами, как всегда, был Билч, друзья. Если видео было для вас интересным и объективным, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал. Но если хотите получать уведомления о новых выходящих видео, то то жмите на колокол и убирайте в нем уведомления обо всех новых выходящих видео. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.